Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. И сегодня мы поговорим о компаниях, Компаниях, которые для развития постоянно требуют финансовых вливаний. И для этих компаний средства массовой информации подобрали даже интересное определение. Это компании зомби, яркая, звучная и сразу привлекает к себе внимание. Мы обучаем разным стратегиям инвестирования на зарубежном фондовом рынке. От портфельного дивидендного инвестирования до трейдинга и опционных стратегий.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 Мы дадим свои рекомендации. Для того, чтобы, не дай бог, не попасть на удочку этих компаний и не потерять свой капитал, тем более в условиях подбора портфеля, тем более в условиях кризисных ситуаций каких-то, нужно эти компании определять, распознавать, и этим сегодня мы с вами займемся. Для того, чтобы определить эти компании, давайте вспомним, ну или даже не определить, а чтобы начать разбираться в этом вопросе, давайте вспомним такой показатель и беда, это прибыль до вычета процентов по кредитам, налоги, амортизации. То есть после того, как компания получила выручку, вычитается оттуда себестоимость товара, различные затраты на продвижение этого товара и получается вот такой вот объем денег, прибыль до того момента, как из нее вычитают проценты по долгам, налоги и амортизационные расходы. И этот показатель всегда положительный и компании в своих отчетах, особенно когда это касается телефонных разговоров и отчитывается о квартальных прибылях, либо убытках, либо годовые отчеты, очень часто к этому показателю прибегают, хотя он не установлен международным стандартом финансовой отчетности, не является обязательным, а является таким показателем, который изначально предполагал сравнение двух одинаковых компаний. И чтобы сравнить, каким образом они генерируют доход и прибыльный поток денег каким образом и в каком объеме они генерируют и чтобы сравнить эти две компании как раз используют этот показатель ну честно говоря такой спорный показатель и учитывать его только его и основываться на нем достаточно такая утопичная идея но в любом случае такой показатель есть и о нем будем к нему будем возвращаться ну а пока просмотрим компанию с известным именем Tesla и компания, которая, уверен, известна не только инвесторам, известна всем практически, кто хоть каким-то образом читает новости в интернете, потому что по этой компании достаточно много сообщений. Компания инновационная производит электромобили и причем одна из первых компаний занялась этим вопросом. И Автомобили как мы можем заключить из новостных сообщений пользу со спросом, качественные, интересные, безопасные, потому как много уделяется внимания этому вопросу. С этим, в этом направлении Tesla сотрудничает с компанией Google. Автомобили имеют возможность управляться без участия человека. Компания Tesla если чуть подробнее почитать отчет, чуть-чуть углубиться, мы сразу узнаем, что компания совсем недавно приобрела ведущего производителя конденсаторов, компанию Maxwell. Она производит суперконденсаторы. Это такие устройства, которые запасают энергию, затем ее полностью выдают. Но конденсаторы несколько тяжеловаты для того, чтобы устанавливать их в качестве основного источника питания для электрического двигателя. И масса автомобиля от этого будет несколько великовата И используют литионные аккумуляторы. Tesla их закупает у компании Panasonic. Есть информация, что они вместе разрабатывают, но у меня почему-то складывалось впечатление, что компания Tesla самостоятельно ведет разработки и самостоятельно разрабатывает прорывные решения для именно электромобилей для того, чтобы увеличить пробег автомобиля между зарядками аккумулятора. На графике стремительный, стремительный взлет цены по этой компании и достаточно уверенный рост. Но для этого, честно говоря, я не увидел причин, кроме как новостных. И специально привел здесь вот такую новость – которая, честно говоря, компании Тесла не касается совсем никак. Потому как здесь говорится о том, что некий ученый, занимаясь в каком-то институте, изобрел новый способ запасения энергии аккумулятором. И этот аккумулятор как раз позволяет увеличить емкость. И если бы этот аккумулятор поставили на автомобиль Тесла, то он бы проехал не 600 километров, а 2 1400 километров и глядя на эту новость и увидев что есть вот присутствует название компании присутствует вот эта вот заправка tesla мы сразу понимаем что ну у нас создается образ что все-таки это прорывное решение опять же произошло в компании tesla и именно на этом основано все движение и рост цены акции компании tesla потому как если взглянуть на отчет то здесь мы увидим что компания на протяжении всего своего существования не получала никогда прибыли. И здесь, правда, за три года, но за все годы точно такой же отчет. И компания показывает не прибыль, а убыток. Вот. Несмотря на то, что продажи автомобилей растут, компания получает убыток. И что в этой связи можно отметить сразу это то что показатель и беда здесь положительный ну он вообще в принципе положительный но компании когда отчитываются и когда сообщают о своей о своей деятельности за период то они упирают на то, что показатель и беда мог вырасти относительно прошлого периода, но опять же они не говорят о том, что вот этот весь доход, который они получили, не покрывает тех расходов, которые компания получила за этот период. И э, таким образом, упирая на то, что и беда все-таки мы же генерируем поток, они как раз вместе со своими обещаниями, которые... Также могут быть несколько фантастичны или ну, несколько не совсем связанные с реальностью. Вот. И за счет вот этих вот обещаний и того, что мы вроде бы компания еще новая и занимаемся совсем новой областью разработок и на основе этого получать новые кредиты, чем в принципе продолжать деятельность своей компании. И в отчете еще смутило то, что валовая прибыль для компании очень мала. Вот эта вот строчка. Поскольку очень много денег тратится на то, чтобы продать автомобили. И привлекает внимание также строчка продажи автомобилей. Потому как в 2017 году было продано 8 миллиардов, в 2018 году 17 миллиардов. И казалось бы, да, это круто, но покопавшись в отчете, я увидел, что здесь... В 2018 году компания Tesla принимает новые стандарты учета продаж, и эта цифра, мы видим, что здесь возрастает. Ну, возрастает она, конечно, не из-за этого в два раза, да, конечно, продажи увеличились, но интересно мне показалось то, что компания имеет такой направление продажи автомобилей как лизинг и лизинг причем может быть э, таким образом что автомобиль продается и эта продажа сразу ставится как бы в отчет но э, Клиент может в этом лизинге, пользуясь автомобилем 48 месяцев, в любой момент этот автомобиль отдать обратно и получить остаточную стоимость. Ну, независимо от того, что продажа уже прошла учет. Компания также развивает продажи не только в США, в Китае идут переговоры, но пока еще там производство не реализовано. Есть только какие-то подписанные документы. И если сравнить с другими производителями автомобилей в США, Ford и GM, то мы видим, что здесь рост практически чуть не 100%, а GM и Ford имеют около 3-5%. Продают они, правда, больше, около 130-150 миллиардов продажи. Затем Почему обратил внимание на валовую прибыль? Потому как при продажах 150 и 130 миллиардов компании GM и Ford имеют чуть большую затрату по продаже автомобилей. Если мы посмотрим на операционные расходы, то они здесь в районе 4 миллиардов, а у компании автопроизводителей GM и Ford это где-то порядка 8 в среднем. Ну и могу только сказать, что автомобили компании Tesla не пользуются такой гиперпопулярностью, как даже автомобили Ford и GM. Если мы посмотрим отчет о движении денежных средств, то желтым сразу обращаю внимание, что компания гасит долги. 3 миллиарда, 5 миллиардов, 9 миллиардов. И если мы посмотрим на строчку чуть выше, то поймем, что это не совсем круто. Потому как если компания тратит 3,9, то есть 4 миллиарда они отдали, погасили долги, но при этом занимают 7 миллиардов. Затем отдают в следующем году 5,2 миллиарда, занимают 6 миллиардов, 6,2 практически. В следующем году отдают 9 миллиардов, занимают 10,5 миллиардов. И это на минуточку больше в два раза, чем акционерный капитал этой компании. Акционерный капитал около 6 миллиардов и задолженность теперь уже у компании около 12 миллиардов. То есть компания в два раза больше должна, чем есть у нее денег. И вместе с этим можно посмотреть, что количество акций у компании растет. И растет так достаточно Быстро и эффективно вместе с этим растет балансовая стоимость акции, что является таким как бы нонсенсом даже, потому как э, здесь налицо раздувание баланса вот этими кредитными оборотами. И в этом случае акции практически, э, ну, скорее всего, и в этом случае стоимость акции складывается из воздуха. Вот. И налицо, что вот этот вот маховик, который запустил, запустила компания Tesla, он разворачивается и постоянно наматывает на себя кредиты. И все больше и большей степени, и чем это может закончиться, Ну, пока неизвестно, но пока он раздувается такой вот этот маховик. И э, на что, честно говоря, надеется руководство этой компании, в этом пока я не увидел в отчете каких-то явных движений, потому что это направление уже разрабатывается многими компаниями, это уже не стартап, и компания работает ну, порядка, наверное, 10 лет в этом направлении, и э, сваливать все вопросы и говорить о том, что нет дохода, потому как мы только что открылись, это уже достаточно сложно скрывать, и интересным моментом является то, что буквально где-то вот в этот вот период, 13 февраля компания заявила о выпуске 2,5 миллиона акций. Сам факт, конечно, не очень интересный. Интересно то, что компания продает эти акции за одну тысячную доллара, то есть это одна десятая цента. И покупателями этих акций являются банки, которые выдают кредиты как раз этой же компании. Причем, причем продав эти акции вот где-то вот в этом районе мы видим, что сразу же начинается практически снижение стоимости рыночной стоимости акций. именно в этот момент банки, скорее всего, как раз и распродают акции. Ну, представляете, купить акцию по цене 1000 и продать, ну хотя бы тут в районе 700, наверное, долларов, то Насколько, насколько велик вот этот вот, вот прибыль. Честно говоря, думаю, что, наверное, не проверить эту доходность банка и сколько они получили денег. Постольку, поскольку, скорее всего, там, наверное, тоже есть какие-то компании, которые тоже перепродают. Но если бы это было у нас в России, наверное, это было бы так. Вот. Ну а пока мы можем просто Констатировать факт, что выпуск акций был здесь. да, Вернее, сообщение было здесь 13 числа, а 19 они, скорее всего, выпустили. И где-то вот, вот здесь, вот как раз и началось это снижение. Налицо все признаки компании зомби. Это увеличение кредита. То есть маховик такой запустился. Берем кредит, развиваемся дальше. Отдаем часть кредита. Берем снова кредит и развиваемся дальше. Обещания сыплются тоже регулярно, новостей по этой компании много и за счет других проектов компания тоже выходит в новостных лентах на пере, на первый план и привлекает внимание. Такие компании встречаются достаточно часто и в последнее время есть все больше и больше сообщений о том, что этот вот пузырь надувается и компании, которые перекредитовываются набирают просто уже такой стремительный оборот и может случиться непоправимое. Ну, как говорится, поживем, увидим. Пока еще ничего страшного не произошло. И мы разбираемся только для того, чтобы самим не ввязаться в такую непонятную аферу и, не дай бог, не потерять свой капитал. Еще один представитель такого же направления – Excel Technologies, компания, которая занимается программным обеспечением в различных областях. И мы видим, что и беда здесь тоже положительная 149 миллионов хотя чистый чистый доход в минусе вот но доход есть опять же да и компания здесь тоже точно так же как и тесла берет кредиты отдает и маховик вот этот раскручивается и, ну естественно она э, здесь стоимость поменьше чем тесла но результат у нее такой поэтому необходимо обращать внимание и не только на показатели беда, а на все-таки чистый доход компании. Еще одним представителем таких же, такой же компании является Uber Technologies, компания, которая э, генерирует доход через раз, если можно так сказать, хотя если мы посмотрим, то в шестнадцатом году был минус, в семнадцатом году тоже минус, в 18 плюс, но он не покрывает ни в коем случае те 4 миллиарда, когда ну, чуть, чуть не хватает до одного миллиарда дохода, ну а дальше минус 8,5 миллиарда убыток по этой компании. И интересно, что в этой компании выпущено 1 миллиард 700 акций. Очень огромное количество акций, и эти акции компания периодически выпускает. Ну а надежные компании, они стараются скупить акции, чтобы увеличить доход инвесторов. Здесь мы видим обратную картину, и можно здесь тоже констатировать факт, что компания, выпуская вот здесь вот акции, как раз закончился период, и отчетность была, и мы увидели, что количество акций здесь выросло, и рынок сразу же реагирует на это. Стоимость акции отскакивает, ну а дальше, думаю, все равно, все равно будет падение. Вот. И таким образом компания получает доход. То есть Юбер э, в последнее время, ну по, по крайней мере то, что я заметил, что тот э, денежный эквивалент, который получается у компании, он проходит только от э, продажи акций на фондовом рынке и это честно говоря не тот доход который хотелось бы видеть от компании и глядя на такие компании необходимо сформулировать те критерии по которым можно заметить эти компании то есть это отсутствие прибыли высокая закредитованность то есть кредит от года к году растет и это видно в отчете увеличивается количество акций эта компания зачастую является основой для новостей также высокие обещания и у Теслы, кстати, на следующий год стоит процент роста 60, 60 процентов она должна вырасти. Ну то есть достаточно завышенные ожидания. Если вы будете обращать внимание именно на эти критерии, тогда у вас больше шансов найти надежные компании для своего портфеля. Мы обучаем портфельному инвестированию, трейдингу. Также есть у нас инструмент для того, чтобы найти надежные компании и ликвидировать компании-зомби из своего списка наблюдения. Подбирайте правильные компании для своего портфеля для того, чтобы получить рост. Ну а если вам нужно больше информации, то обращайтесь к нам. Ссылка под видео. Удачных вложений и увидимся в следующем видео.